всем привет поселок мысовка это примерно 150 километров на северо-восток от калининграда расположен этот поселок на берегу курского залива на другой стороне курская коса Вот здесь вот стоит я сначала подумал что это ленин стоит я уже здесь вчера заезжал в этот поселок ночевал здесь далеко в лесу Сейчас издалека подумал что это ленин но это какой-то рыбак здесь находится рыболовецкий колхоз поселок выглядит довольно таки цивильно я вам покажу поселки до него ну там как будто бы какая-то война была недавно закончилась потому что многие здания стоят там разрушены такие как бы заброшенные и они потихоньку разрушились а здесь видите какая красота ну как вот полисадники у людей Сейчас будет понтонный мост я переезжал этот мост и ездил там вдоль залива искал место где заночевать но там не очень было о коты эти рыбы дождались не то что вдоль залива на вдоль каких-то камышей ну, вдоль залива, но залива я не видел толком. Так, немножко воды видел. Одни какие-то заросли. Сколько рыбаков здесь. И ловят рыбу. он Маленькую, но ловят что-то. Здесь вот можно... Около дома прямо иметь лодочку сейчас я вам покажу может кому-то интересно может кто-то хочет вот купить где-то домик и чтобы рядом была речка и можно было держать свой катер вот например смотрите домики и лодочки стоят Там рыболовецкие кораблики. Это пограничная зона. Вчера по дороге меня остановили пограничники. Проверили паспорт. Если есть калининградская прописка, то можно заезжать в эти края. Если нет, то надо делать разрешение на пребывание в пограничной зоне Надо развернуться Очень удаленное место, конечно 150 километров заезжал этот мост потому что думал зацеплю вот такой вот поселок мысовка ну конечно он побольше там можно покататься по улице но в принципе не имеет какого-то большого смысла